так всем добрый вечер у нас сегодня 23 ноября 2021 лета поэтому поздравляю всех желаю всем успехов сегодня такой день родовой поток как обычно я думала, что сейчас я все быстренько расскажу потому что тема такая мы готовимся к марафон, который у нас начинается 27 ноября, да, с 27 по 29. И вот в этих рамках пошла сбор всяких тем, да, которые имеют смысл нам с вами разобрать, посмотреть. И вот в подготовительном ключе выплыла история, которая, в общем-то, так или иначе освещалась у нас на канале. Ну вот повторением отечения, плюс, может быть, какие-то вещи вы для себя новые почерпнёте. Подготовки а, подготовке к эфиру полезла я смотреть а, вообще, что на эту тему есть, на тему этапов эволюции. Ну, есть там у нас по Дарвину вот это вот все эпохи, там, мезозой а, и так далее, там, да, полиозой, а, значит, такие геологические. Есть еще, наверное, знаете, по жизни, может быть, вы там где-то изучали или попадалось там, да, вот там будут минералы растения, грибы, животные, человек, такая, в общем, такая биологическое что ли деление. Вот. А я стала искать по этапам эволюции души, по уровням развития, да, какие есть классификации. Я, по вот свое лично первое впечатление, которое у меня появилось, когда я через Бловатскую вот эту антропософия, до да, что там вот есть расы, вот сейчас у человеки это пятая раса, шестая раса это лучезарные люди. Первые существа были богоподобные, вторые были призракоподобные, третьи были уже имели определенное плотное тело, там лемурийцы, Атланты. В общем, вот эта вся история. И я думала, знаете, где-то сейчас вот я найду готовую табличку. И нет, нет, пришлось рисовать самой, потому что что что на что я хочу обратить внимание. Вот процессы, происходящие в мире, и то, что с нами происходит, на самом деле не то, как нам рассказывают в новостях по телевизору там или еще из каких-то там источников информации, а то, что на самом деле самого главного происходит. Первое, да, ну вот вспомните, кто помнит Советский Союз, кто не помнит. Я вам рассказываю, что мы жили среди лозунгов, были такие огромные лозунги. Я помню там что-то летайте самолетами Аэрофлота, при том, что никаких других самолетов кроме Аэрофлота не было, но вот была такая реклама, вот. Везде было там, да, слава труду, слава КПСС, слава Советскому Союзу. А это была одна тема, и вторая тема, очень много было человек строитель коммунизма человек это звучит гордо вот эта фраза человек это звучит гордо это тоже достаточно часто были такие большие прям огромные буквы где-нибудь на домах которые потом сменились знаками мерседеса и прочей ерундой в 90 е до да? а, а, вот в подсознанку нам забивались вот эти вот фразы про человек это звучит гордо еще я очень помню а, буквально и вы знаете, я только недавно поняла на самом деле, в чем смысл того букваря, который мы читали в школе. И я помню две вещи, мама мыла раму, раму мыла мама, и второе я помню, мы не рабы, рабы не мы. И вот эта фраза, «Рабы не не, мы не рабы, рабы не мы, оказывается, она изначально-то звучала не совсем так, да, она звучала, мы не рабы, рабы не мы. Но учительница, например, нам этого не объясняла, мы просто читали букварь, а там вот мы не рабы, рабы не мы, мама мыла раму, раму мыла, мыла мама. Ну то есть как будто бы в детском восприятии это было где-то приблизительно рядышком, да, ну вот какие-то такие вот словесные каламбуры. И то, что это очень глубокое программирование, мы не рабы, рабы не мы, да, раз мы не рабы, значит мы не немы. А, то есть и человек, это звучит гордо, а, что это такое было, да? Это было а, нейролингвистическое программирование. Это была кодировка, это было воспитание, а, формирование нового человека, да? Если хотите, это там, ну, социальный эксперимент, наверное, все-таки не совсем точно. Есть чувство, что а, те люди, которые закладывали, эти программы они совершенно точно знали чего они хотят добиться и для чего они это делают и вот с этой точки зрения мы сейчас с вами немножко и посмотрим да значит, что определяет уровень развития ну вот как как вывод вы для себя определяете уровень развития чек с которым вы общаетесь на самом деле мы это делаем все а это вынужденная мера да потому что Опасно демонстрировать слишком развитие, интеллектуальное развитие перед человеком, который интеллектуально менее развит. И, ну, а наоборот, тоже ну, неудобно, может быть, и опасно. То есть люди, вот мы сейчас тоже к этому перейдем, да, люди определенного уровня, они могут общаться с кем угодно. Найти с любым общий язык – это не может быть без определенного внутреннего уровня, ну, вибрации, если хотите, развития. Невозможно. Люди, которые не, не, не доросли внутри себя в своем там, самопознании, каком-то стремлении до определенных рубежей, они не могут, у них проблемы взаимодействовать с людьми не своей социальной категории. И вот если посмотреть сейчас, то, в общем, это достаточно распространенная вещь. И если вспомним Советский Союз, то там каждый дворник имел в голове концепцию мироздания философскую систему какую-то координат за рюмочкой мужики очень часто обсуждали вот какие-то такие космогонические глобальные проблемы концепции буквально вот каждую неделю было на это время было на это силы это было интересно почему это было интересно потому что мы не рабы рабы немы и потому что человек это звучит гордо вот человек человек у нас на, на на марафоне будет много что плясаться от человека до да, какую же этап какую там ступеньку раза что такое вообще человек да? вот одну из градаций сегодня рассмотрим и именно по уровню развития и потому на что обращать внимание вот количество объема и информации который может человек осознать и почувствовать одновременно обработать и да? это сложность степень сложности вот как у нас были не знаю когда-то компьютеры двойки потом тройки потом четверки потом пятерки потом пентиум потом двухъядерные потом четырехъядерный, вот эта вся история пошла да потом вообще эти как они называются то которые квантовые да вообще на другом принципе построенные вот а в чем смысл сложность да сложность скорость вычислений а вот два ядра четыре ядра а, увеличение объема дает а, другой уровень обработки информации. Вот а, про нас мы часть жизни, все везде отображается, все то же самое. А, причем, хоть это и нарисовано здесь в иерархии, да, это не иерархия, что кто-то кого-то лучше, а этапы а, развития души, этапы развития личности, которые в естественном образе происходят следующим образом. А, это, если помните, этапы развития познания, да, 9 этапов познания, вот то же самое. Первый этап ⁇ это человек, живущий в плотном мире в яве. А, он а, привязан к физическому телу, он привязан к материальному уровню. И по одной из терминологий, вот он называется, я тут написала, словом ⁇ жить а, ⁇ По другой классификации, я так понимаю, что нашли слово, которое бы было, ну, никого не обижало, потому что другое слово ⁇ смерть, которая на самом деле, ну вот здесь подходит больше, если, ну исторический аспект какой-то, да, опираться на источники, вот, оно может, ну, у нас это смерть, да, как, бы, как оскорбление. Не, не оскорбление, это это это это ну некое определение. Смерть это смертные, это те, которые привязаны к телу и вместе со смертью тела они теряют практически все, поэтому такая зависимость от материального, а, степень сложности запросов такой такого человека не очень большие. Еще раз, да, это не для того, чтобы кто-то сейчас, вот, чтобы вы себя нашли там где-нибудь в человеках или васах и а, поплевывали сверху на, на, на, на плеч, плечи проходящих там а, людей или там а, жителей. Не, не в этом дело, друзья мои наоборот чем у человека больше сложность это пройденный путь это вообще устройство вселенной вот количество мерности как кристаллы вот помните таблицу менделеева у нас идет от нуля от первого элемента да там один а, а, этот одно ядро и один электрончик там да а потом два электрончика потом три электрончик и так далее чем более много больше электронов в веществе тем более сложную кристаллическую решетку строит а, веще, вещество да материя более сложно структурируется а, вспоминайте да то есть у нас где тяжелые металлы находятся радиоактивный металл это низ таблицы вверх таблицы это газы вот середина таблицы это вот разные разные плотности а, вещества а, то есть, вот ну все то же самое причем если помните сколько у нас в таблице элементов их продолжают открывать кто-то может вот сейчас сходу назвать количество открытых на данный момент элементов ну вот приблизительно ну за 200 да вот согласитесь что там что-то за 200 у нас там уходит а, вот это под, под, такая подсказка, показатель того, куда может уйти эволюция человека, до да, какой степени сложности, мерности, есть ли эти ограничения? По мне так этих ограничений нету, а, и вот сейчас вернемся к историческому ракурсу, потом я чуть-чуть это все больше разложу. Значит, вот видите, да? Жить – это человек физический, материальный, привязан к телу, обслуживает запросы тела. А удовольствие тоже физические. Второе – это человек-людина, это человек, который уже там, начинал, ну, там творчество, он а, может уже мастерить, ну, а, расширяется количество запросов, и следующее за физическим телом – это астральное тело, о, извините, эфирное тело, эфирное тело, да, то есть это оно уже не такое плотное, как физическое, там уже а, появляется больший диапазон каких-то, потребностей запросов и э, интерес не, не настолько привязан желание познания развития и так далее э, вот потом идет человек человек это у нас следующее тело это астральное тело именно э, поэтому там да в том числе у нас э, народ любит шариться по астралу потому что вот уровень человека это освоение астрального тела в чем тут сложность астрал штука очень такая обширная многообразная это уже такое большое поле где чего только нет поэтому чтобы его освоить это достаточно такая тут нужно и думать и чувствовать и выбирать то есть применять уже гораздо большее количество параметров и человек естественно ну вот еще раз да привет советскому союзу человек обладает потребностями и душевными и духовными и физическими да, вот, вот это гармонично то самое пресловутое полноценное развитие личности чтобы а, развивалось все в совокупе О, то есть а, ни на чем ни, ничего не перегибается ну вот помните когда культуристы у нас пошли да и вдруг оказалось что культуристы у них что-то происходит с интеллектом то есть от стартового э, состояния да, когда там парень или мужчина начинает тренироваться до состояния когда вот он накачивается меняются некоторые параметры да это не только мыслительная деятельность это еще там кое-что меняется а потому что все в тело ушло а потому что сила воли энергии все тело накачалось а остальное остальное в ущербе а не всегда но в подавляющем была такая была такая история достаточно ярко выражена сейчас в добрый час научились балансировать а вот и мы знаем этих как они их там называют очкарики да, яйцеголовые когда переразвита другая зона страдают это все не гармонично это все человек ну, не недопройденные не какие-то уроки, недооформленные, да? идет, идет какой-то э, процесс развития, процесс познания, получения ошибок. А выше человека идет ас, вот дальше человека терминология вообще там плывет, потому что есть асса и асуры, суры, суры э, девы, дивы, э, э, семиры, э, визиры и так далее. То есть, э, вот, напоминаю, кристаллическая решетка, таблица менделеева какое количество уровень, уровней сложности, то есть понятна моя мысль, да, что чем больше человек ну ка вот, вот вот в этой вот градации находится, тем у него больше полей, тем у него больше потребностей, тем он менее привязан к физическому телу, Тело. вот уже человек это звучит гордо, это про космос, это про вселенную, это про справедливость, подходим обязательно, помните была такая юмористическая песенка, что вот как же мы тут будем радоваться? Гондурас в огне. Да? Гондурас в огне, пока где-то кто-то страдает, мы тут не можем с тобой любить друг друга, потому что нет в мире гармонии. Это на самом деле это все выстебывалось, потому что те силы, которые пришли к власти в 90 е их задача была максимально человека опустить. Для чего? А, ну вот мы сейчас видим, да, некие следующие этапы того, для чего а, разрушалось все то, что ценилось, а, воспитывалось, закладывалось а, в хомосоветикуса. Да, это это, а, когда человек переходит на уровень аса, он выходит на состояние бессмертия тела. Дальше идет также бессмертие оболочек, бессмертие души. Да, вот что такое а, подвиг Иисуса Христа, это он ушел со всеми своими оболочками. Он и успел а, наработать все тела, он их освоил, он вышел вибрационно на уровень, при котором он забрал в том числе физическое тело. Оно перестало подчиняться а, ну, вот, при, об, общепринятым законам и правилам, потому что оно как бы было присоединено, оно эволюционировало вместе с человеком. И где-то я это упоминала, скажу еще раз. Я была в тех местах, где живут потомки людей мастеров. То есть АС это уровень мастера. Это человек как раз уровень АСа. Он может легко разговаривать с любым уровнем человеческим. Это не, не, Аса можно узнать по отсутствию надменности, гордыни, чистоплюйства, Вот это вот как бы да, вот слово. Вот если я, наверное, не имею права употреблять слово смерть, и благодарю людей, которые мне подсказали слово жить потому что не уверена, что настолько вот чиста, чтобы принимать людей достаточно завязанных на физическое, до да, что ну, для меня кажется маловато, но это мои трудности, что называется. А, потому что а, вот как, это как на ребенка, я не знаю, там бочку катить, что он там что-то еще не умеет, высшую математику не познал. там. Ну, вырастет, познает, если будет нужно. А может быть, ему что-то другое нужно. Да, не в, не, в этом, не в этом дело, не в этом. А, вот АС, он умеет разговаривать со всеми, он любит и принимает всех. Ему понятно, почему тот тревельной человек так себя ведет. Это даже не про терпение, смирение, принятие. Это именно вот такое глубокое видение, понимание, вот познать суть вещей. Да? И это, это, это выход на бессмертие, еще раз физическое. И дальше идут этапы, идут свойства, нарабатываются качества, которые нашему событийному сознанию уже сложно понять. Значит, еще раз, чем выше уровень эволюции души, тем больше оболочек, тем сложнее, тем больше мерность, тем больше вот этих тонкоплановых вещей становится надобными, ощутимыми, реальными. Потребность познать, понимаете, а вот что такое, не знаю, там, благолепие это как? Это что лепить благо, как его лепить, откуда его там вылепливать, что это такое. А, а, на уровне даже человека, ну, не особо я встречала, чтобы люди там сильно загонялись в познании таких вещей. Уже где-то на уровне аса это становится чуть ли не основным, да, а что там дальше, а, а какие там энергии, какие там возможности, а как их освоить, да, как вот, как свою мерность увеличить еще дальше. И где на этом уровне начинается божественный уровень? Вы знаете, вот ну, есть классификации, есть готовые ответы, не буду давать, потому что мне кажется, не в этом дело. Дело в том, что а, вот весь Советский Союз, ну не весь, большую часть, да, по крайней мере ста, Сталинское время э, и потом по инерции продолжал Брежнев, это сознательная работа по повышению вибрации, по наращиванию оболочек тел по выведению, чтобы среднее арифметическое население Советского Союза а, мыслило категориями человека, даже если там а, вышел из людей или из житей, да, то есть как бы с какого бы уровня не вышел, выйти на уровень человека. Дальше, как, знаете, чем дальше влезть, тем больше дров. Появ, когда аппетит приходит во время еды, из человек на уровне человека, вот он начал уже туда стремиться трудно остановить, в общем, вспомните, какие гигантские усилия вкладывались, в то, чтобы остановить вот эту махину, которая была, собственно говоря, население Советского Союза, воспитанная человеками, стремящимися стать асами. Ас тоже было очень распространенное слово, его много где применяли, оно было как бы, ну, как это десакрализировано да, то есть как бы вроде это там, ну, такой аналог слова мастер на самом деле. А, это это, это известно напрямую, напрямую следующий этап эволюции и считается что аса это ну, как уровень титанов бога человеков да, а асуры это уже боги которые на данный момент ну, с точки зрения ну, одной из классификаций которые уже заселяют космос по крайней мере там, в, там марс еще какие-то планеты дальше есть следующие уровни но это уже совсем сложная тема, просто вот эта степень мерности. И точно так же шкала уходит вниз, то есть начиная с жития, это так, ну, ну, 0, под житием 0, и начинается минусовая шкала, где все то же самое. А, жи, не жить это как зеркалка жития, дальше у нас идут а, не люди, да, это зеркалка людей, а, людины, дальше у нас идет бесы, как а, зеркалка человека. Дальше, ну вот под классификации тут вот не будем, давайте спорить налоги Черти, которые как бы аналоги Асов, да, потом у нас там а, еще. Туда точно так же идет шкала вниз. Я думаю, что она тоже а, может очень далеко уходить. При этом, я напоминаю, что, например, Джины они не входят в эту, они не в минусах, потому что джины ⁇ это огненный мир, который находится к божественной реальности на один мир выше. То есть это, наоборот, более высокая степень эволюции, но они к нам, ну, скажем, относительно, ну, не очень дружественные. Вообще, вы помните, да, что у нас Люцифер ⁇ это огненный ангел, а джины ⁇ это огненные существа, они созданы из огня. И это, еще раз повторю, это следующий за нашим человеческим миром, который находится ближе к источнику мироздания, да, ближе к Богу, ближе к Абсолюту, к, вот, к центру мироздания. Это уже, как хотите, так и называйте. Вот. Вроде бы просто все, вроде бы все просто. Значит, что еще хочу сказать, что по одной версии обезьяны это есть плоды творчества Асов осуров учеников богов да, которые в какой-то момент значит ну что считается еще что это атланты ну, в общем тут версии расходятся неважно вот просто давайте вибрационный поток держать которые значит в какой-то момент немножко отошли от своих наставников решили сами значит творить жизнь и вот они как раз пытались создать что-то типа какого-то эволюционного эксперимента, да, и что это обезьяны. Это одна из версий. Есть другая версия, что обезьяны это предыдущие цивилизации, человеческие цивилизации, которые деградировали. Они ушли ниже плинтуса. Они ушли. Причем обратите внимание, что интересно, они не стали нежитью. Да, ну, они жить, они обезьяны, это тоже жить вот но но они как бы вообще как бы из вот этой градации человеческой эволюции они выпали параллельно отдельно в общем в мир животных то есть это нужно еще одну схему рисовать для того чтобы нам было куда деть обезьян вот поэтому это, это о чем что уже судя по всему не первый раз происходит история когда происходила инволюция деградация вида человеческого причем посмотрите вот как бы ну люди это же тоже очень широко употребляемое слово и кого сейчас больше ну вот сложный вопрос я не знаю потому что идут два противоположных процесса один процесс это часть людей движется через человека кассом вибрационно по состоянию по полномочиям и часть людей движется в сторону обезьян, да простят меня. А, потому что а, зажить, за то есть уходя, вот когда только тело, только физическое, только материальное и, и, и, и, и играет роль, да, и все остальное не важно. Ниже это уже вы, вываливание из из эволюции. Ну, еще можно пойти служить вот тем ребятам, которые ниже нуля у нас нарисованы, да, в ту, ту, ту куда-то будем заходить. Но это, в общем достаточно не будем сегодня развивать эту тему посмотрите сколько технологий сейчас для того чтобы вообще человек перестал быть человеком и по сути дела кстати между прочим вот оцифровка и виртуализация человека аватаризация человека это уже уход ниже ниже нуля да? это уход уже в нежить и uh, еще интересно, что в этой, uh, в этой схеме посмотрите, что человеку противостоит, противостоят бесы. Может быть, вам попадались вот uh, религиозные проповедники, батюшки, да, такие, ну, uh, здравомыслящие, скажем так, они говорят, что uh, все, что вот происходит сейчас uh, непонятного и, в общем, ужасного, возможно, да это попытка бесов победить, уничтожить человека, человеческое. И если в этой градации рассматривать, то может быть по-другому немножко. Я сейчас ничего нового не говорю, я это понимаю, нет, нет задачи сказать новое, да? просто вот эта классификация, что человек по-прежнему, это звучит гордо, человек – это уровень развития, требующий достаточно высокой ответственности, полномочий, прежде всего ответственность То есть взять это, это реализовать осознать развиться что, выбрать выбрать да, соответствовать этому двигаться в эту сторону а вот что называется думать о вечном это уже категория человека и выше при том что вот основная мысль ну одна из основных мыслей это что человек отнюдь не вершины эволюции человеческой, да, вот как бы того, что вот мы являемся вот как нам понятно, да, отнюдь, да, потому что за асами, асурами и и выше еще есть много а, а, ступеней, где а, происходит каждый раз усложнение нашей, а, я думаю, что и молекулярной в том числе и, и физической а, и а, биохимия может меняться и а, там уровень вибраций и сложность сложность на нашего восприятия количество оболочек это все признаки того докуда человек доходит сейчас вот человек это прям уже круто круто прям круто и то что все-таки есть асы я считаю что это потому что вот эти вибрации потому что мы выходим из ночи сварога и вопреки что называется всему этот процесс идет Почему? Потому что то, что нам закладывается сейчас в сознании, в подсознании, те образы, те цели, те потребности, те интересы, которые детям закладываются, они приближаются уже к уровню жить и даже не нежити. Почему? Сейчас говорит, что вот последняя печать – это расчеловечивание, да? Потому что человеческое, человеческое тело, да, идентификация человеческого тела, вот это уровень жизни, уже уровень жизни, то есть уже ну цивилизация на грани. Если эта грань переходится, она ну сходится с поля эволюции просто, да. И есть игроки, которые пытаются именно эту игру с нами сыграть. Есть высшие силы, которые есть те самые асы, которые в том числе воплощены на Земле сейчас и которые за всем этим присматривают и которые тоже вкладывается в то, чтобы человек вернулся максимально по своим вибрациям, по своим полям как можно выше, до да, чтобы мог принять те энергии, которые даются землеются человеку. И вот а битва, она вот здесь происходит. Почему? Вот не знаю. Может быть вы много раз слышали фразу. Может быть, но я еще раз ее проговорю. За каждую душу идет битва. Понимаете, она идет не за кошельки, там Разумы, кошельки, еще что-то это только инструменты для того, чтобы душа а, начала двигаться в ту или иную сторону, выбрала а, то или иное направление движения. А, причем, как вы понимаете, движение вниз, по крайней мере, до нуля, а, оно выглядит проще, потому что просто нужно расслабиться, получать удовольствие, а, как бы вот. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, да, вот это вот как бы наслаждайтесь, размножайтесь, получайте удовольствие, все остальное тлен, ерунда, один раз живем, это уровень и все, да, это идеология уровня жития, она внедряется нам последние 30 лет, вот, и это, это целенаправленная работа, направленная на, на на на деградацию, на деэволюцию. И есть поток, который никуда не делся. Эволюции. Не знаю, так хочется сказать вещи, но я их мысленно скажу хорошо людям, которые душой, ресурсами, полями обладают этими полномочиями, уровнем, стремлениями, чтобы сейчас достаточно жесткая игра в естественный отбор идет, чтобы они помнили, вспомнили, кто они есть, потому что это это реально большая сила, потому что уже асы, а тем более выше там суры, да, они управляют реальностью, они выбирают, какой реальности быть. А что может чем может управлять жить, ну каким-то вот элементарным там, да, знаю, там если у него знаю, земля, значит, ну, на своей земле он там распоряжается, может очень хорошим хозяйственником быть там своей семьи, то есть очень ограниченное а, поле а, полномочий у жителей, но ну, это это ну, в общем, достаточно понятная вещь, да, уже у человека уровень полномочий на самом деле это может быть не, уже не ограничен, а, опять в эта фраза человек это звучит гордо и а, начиная с уровня асов это уже вообще другие Понятия, другие состояния, другие потребности включаются, они не включатся, они, вот если я сейчас даже эти слова скажу, это ничего совершенно не даст, потому что это будет пустым. А, по мере приближения вот к состоянию аса и выше наполняются такие оболочки, когда а, человек, вдруг приходят слова более сложные, а, которые, даже, может быть, человек вообще их не оперировал. Вот как я видела даму, которые э, целительские способности открылись, при том, что она там э, товароведом на овощной базе работала, э, вот, и вдруг бац, и у нее пошли слова, она начала оперировать такими понятиями, которыми э, в, в своей э, инкарнации товароведом, да, она никогда не употребляла, то есть ну, не было у нее э, ни этого кругозора, ни этих потребностей, ни, ни кругообщения, там, ничего, то есть не было этой базы. вдруг, вдруг вот раз какая-то родовая генная память в крови, в клетках, душа что-то пробудилась и и поменялась и круг общения и речь поменялась и начала по-другому мыслить. Так это более-менее нам понятно, да? Туда-сюда можно как-то это представить. А вот уже выше уровня АСА там идут уровень ответственности непонятный, даже высокоразвитому человеку, потому что, например, на уровне человека очень важна категория справедливости, очень важна, да, а, прям это вот ну, это одна из основных ценностей. А на следующем уровне вообще уровне справедливость меняет в принципе вообще физические параметры справедливости полностью меняются и вот представить себе диалог человека с асом это будет странный диалог потому что я просто ну, вот здесь я немножко прикасалась да и могу ну понимаю о чем я говорю до какой-то степени понимаю потому что ну как вот если есть сила есть возможности там я не знаю сделать мир счастливым почему вы этого не делаете? Да? Ну, мне это невозможно объяснить почему мы делаем то что мы то что мы, добро то что видим как добро то что на что даются полномочия мы делаем но а, то что ты понимаешь тут, как бы сила на это есть но так как ты думаешь нельзя делать вот а, если взять там да, даже там то что сейчас у нас в стране да и в мире творится не обладая полномочиями концептуального видения понимания ситуации а, есть ли гарантия, что действия будут во благо, ну, может быть, гипотетически какие-то есть. Если есть вероятно, что во зло или там, что в результате действия принесут вред, а не пользу, да, такие, такая вероятность есть. Поэтому, друзья мои, набирайте полномочия, возвращайте себе права и силу и ресурсы человека, и открываются, когда откроются вам иные пути да откроются вам а, те возможности, ресурсы, которые, возможно, вашей же душой уже были наработаны. Может быть, это есть в родовом потоке, может быть, а, вы включитесь в эволюционный поток Земли и человечества, который, вот, естественно, у нас проходит. А, и как раз очень много чего делается для того, чтобы нам некогда было в эту сторону посмотреть, чтобы это... Ах, отстаньте, тут надо выживать, тут надо спасаться. Нет, ну, разумность э, нужна, но гораздо эффективнее не, не выживать и спасаться, а двигаться вверх, набирать, э, вот эту вот, развивать, перестраивать свою кристаллическую решетку, усложняться, э, повышать свои вибрации, э, и э, э, это гораздо более э, эффективный ресурсный путь чем, например, многие предложения, которые, вот я смотрю, там люди, там, ну как же, давайте вот там выйдем на улицу, давайте то, ну можно все это, можно, конечно, делать, но если есть более эффективный созидательный путь, почему бы не попробовать пойти этим путем, и насколько сегодня получилось, насколько я смогла, я напомнила вам о том, как этот путь выглядит и последнее что а вот эти вот минусы которые там нежить нелють бесы там черти и так далее да это тоже своя а, своя сфера развития у них просто она в другую сторону направлена вот а, и сказать что это прям ужас ужасный но вот для развития души а, да что-то они там получают в этом а, ну не могу сказать да то есть я знаете как вот как, вот, как что что русскому хорошо то немцу смерть да, что если понимание своей природы понимание своих потребностей понимание где благодать и счастье кстати вот на уровень души да это там на уровне аса человек уже это выход на душу и дальше это все разворачивается, да там состояние благодати, состояние яснознания, состояние наслаждения от жизни, является неотъемлемой просто частью жизни, чтобы не происходило. То есть это просто излучается, это просто есть. А у энергии, которые идут в минусах, там противоположная энергия, да, то есть это если там ну, знание, оно противоположное. Оно там есть оно просто другой природы или а, вот это благодать благость блаженство а, тоже возьмите противоложное да просто ну а мне сложно вот, если там говорят, это богатство и нищета вот это если вверх это в сторону богатства это я утрирую примитивно да? а вниз это сторона нищеты ну может быть есть такие души которые наслаждаются там познанием нищеты душевно, духовно нищеты, там телесно нищеты, они себя еще и а, какая-то им там своя сила дается. Думаю, что там тоже есть интересные вещи. Просто как это вы кайфуете от такой, вы кайфуете от таких сценариев, от таких сил. Если нет, если вам хочется справедливости, добра и счастья имеет смысл чесать в ту сторону где все это имеется в изобилии вверх в усложнение в раскрытие полей ресурсов а, и как следствие полномочий божественных полномочий творцов вселенных чем а, колыбелью а, каковых и является наша матушка земля вот пожалуй все что я хотела сказать сегодня с вами была людмила осипова жду вас на марафоне как остаться человеком в нынешних реалиях который начинается у нас 27 ноября во сколько там начинается 18 00 надеюсь будет интересно одна из задач уже понятно да? как-то встряхнуть себя лишнюю какую-то там тяжесть нарушив тину вспомнить кто вы есть и и как-то как это как вот, поднабраться восстановить а, вообще помыслить в сторону а, восстановления и набора своих человеческих полномочий а, люблю целую пух до новых встреч нет. что нет просто кнопку для завершить эфир. Ну, вдруг Я ее и нажимаю завершить эфир. Просто она не зажималась, не нажималась.